Завершающая в этом учебном году встреча в рамках проекта «22 вопроса к» прошла в первой Одинцовской библиотеке. Каждый месяц, начиная с осени, гости рассказывали о себе и своей профессии, отвечая на вопросы школьников. Мы приглашаем к нам сюда в библиотеку людей, которые могут рассказать о своей профессии, о том, как они пришли в эту профессию. И возможно, что ребята, послушав нашего гостя, примут для себя определенное решение. Может быть, кто-то захочет быть врачом кто-то спортсменом, кто-то композитором. Вот сегодня у нас поисковый отряд. Может быть, кто-то захочет отдать себя этому делу и помогать людям. Печальные, но упрямые данные статистики говорят, что ежегодно в России исчезает более 100 тысяч человек. Четверть из них – это дети. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», названного в честь маленькой девочки, не дождавшейся помощи, каждый день посвящают себя тому, чтобы таких случаев не было. Это такое направление, которое позволяет сейчас в в время многим людям показать свою душу и добро к отношению других людей. В нашем мире сейчас все так не очень просто, а добровольчество и волонтерство сейчас на самом деле очень сильно развивается и можно себя найти в этом деле. Они ищут пропавших людей, проводят профилактические мероприятия и обучают добровольцев. Андрей Чернов рассказал об использовании своих основных методов и наработок. Поделился случаями из жизни. Для меня был фактор того, что человек еще живой – это собаки, которые не вернулись домой. Я им верил, что они не вернутся домой, пока человек жив. Они будут греть бабушку, лежать с ней до последнего. Сегодня поиском людей занимаются более тридцати тысяч волонтеров. Глядя на заинтересованность ребят, можно смело сказать, что ряды поисковиков будут только пополняться. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.